Всем привет, с... Давайте за а, Ладно, продолжаем. Всем привет, с вами Макс Риск. Э, да, продолжаем. Ссылка на прошлую серию у вас там в описании. Вот мой персонаж, прокачка. Один Но, наш под названием Хар... карты. VLM уровня 3. Я его заменил на этого солдатика. Его зовут Пушкарь. Это потом в будущем умещественно нам понадобится, поэтому я его взял. Сегодня я новую. Сегодня расскажу, э, откуда я знаю вау, ну, Так, теперь вы можете создавать и, и присоединяться к кланам, общайтесь, делитесь опытом, проводите товарищеские битвы и получать дополнительные награды за битву клана. Окей, дополнительные награды очень важно Здравствуйте, Ревер, бой. Давай создать. На. Эм, как вернуться? Ладно, продолжаем. Проще эта игра называется. Тихо-тихо-тихо, это на раучих Очень новая игра называется 3D шутера. Ну то, что я говорю, как, про танки, про казарму, который призывает там воина, потом вертолет все в этом духе. Называется 3D шутер. Там еще другое название, которое не успел прочитать. Да, губли не бреть а чего нужно найти, можно найти его в на одноклассниках. Я вот только что сегодня нашел. Если хотите, чтобы я следующей серии его взял, такую музыку, его взял, эм, игру, да, записал вам химплей типа того. посмотреть был будет вау, почти прям копия, ну там, наверное, э, турниры, ну, то, там, конечно, актив упал, да, там у них есть своя группа, у них там мало лайков. Здесь вы можете Превращаясь сообщение и зарабатывая получание награды. Награда за киртый. Нет, давай заберем. бам, бам, бам награды. Отлично, сообщение никакое. И два. Колода. Что еще нужно? Новый персонаж за два за, за сегодня. О, легенд. У меня легендарный персонаж. Призывая. Как его зовут? Паладына. Паладын. Какой-то водяной паладын. Призвание паладына защищает слабых и короля злодеев поэтому они из милосердных, милосердных наносят только 50 урона рабочим. Ладно, ты будешь только атаковать, я понял. Здоровья! сок платится 300. М -м -м. А знаете прям очень хорошо. Время Лега легендарный персонаж на на псов прям согласен на это все. Так, обнова сегодня будет речь еще про обнову Гоблины. признанные мастера высоких технологий это скоро будет именно из именно они забрали ко ту пульту и забрали катупульту кому поставили лучше мушкаты для снайперов и стоят строят самый мощный электробашки уровень повышенияшла еще Влечим Так дальше. Но предмет их особенности гордости и летающие аппараты. Каждый гоблин с действиями мечтает стать однажды артиллеристом. В воздух, подняться в воздух на собственном воздушный шарик и сбросить в голову противника парочку бомб. Вот такая вот обнова также что-то у нас есть внимание В данном момент некоторые бойзватри могут использовать испытать ошибки. Ну ладно, это уже не важно. Правда, рассказали одного персонажа. Этого, кто будет скивать бомбы. Эм, гоблин, мастер технологий под названием Артиллерист. Артиллерист. Вот так его зовут. Значит, я взял себе хороших бойцов. Стоп, потом что-то еще есть, Может быть, монет. Как раз куплю нового персонаж Кстати, новый персонаж? вот показывает? а ну это конечно классно 20 штук вы реально прикалываетесь ли это мне подарок только вот зачем стоимость М -м -м -м, ну не знаю но, Ну подождите давайте у нас подкопим на монет на что нибудь план я уже вступил как вы не знали я уже вступил вроде все тут настроено однакой битва один один качаемся естественно найдено матч на ну, смотрите значит везде захватом точки так так видно что давайте идем направо потом уже налево потом уже атаковать его со всех сторон будет наверно четко потому лайк подписка дискорд наш закрепленный комментарий или поиски там тоже прикольно у мое давай посмотрим карту а вроде бы эту карту уже знаю может вчера уже Прошли карту, да? Мы выбрали. Пазар, да. Как страшно. Давай, давай, давай, давай. Сколько ну, может быть еще? Да. На. Красивее еще. Крем. Давай ну, обычно помню. Один, воин во второй еще. Может как-то писать, как этих вот Юнитив. Юнитив будет ревешить, шутили, симуляторы. пошли их рушить, напугаем, чтобы они воином взяли и на нас напали. Скажите, что я, блин, я делаю? А я тактику делаю. Так, смотрим на карте, чтобы они дошли. Успешно. Типа того. Давай, давай, я тебе верю. Так. Красавчик, она. Да? А, а, он уже подготовлен встретить. Значит, зря, ну, ладно. Ага. все, блин, у меня скрыл, поэтому идем на этих напада. Давай, Красавчик. Так, берем, наверное, этого на ковальня одному можно. А он другого стоит, кстати. Ничего. что у нас просто... тактика еще покажу но ну, вот. ну, я думал в трене можно сделать у нас еще нового воина поэтому что то бурного пошлите был на работе охранять что ли, эту базу а то как я знаю по логике должны захватывать поэтому как по мнению что-то захватит Это так называется ускорялка. ё-мо мое -мо -мо -мо. Блин, ну реально крутой! Я слышу выстрелы! Он прям какой-то Халк! Если честно. Так, иди к своим. Сотка нам не хватит. Да, можешь еще одну казарму? Скажете прибор я скажу, ну, проверка. На нас напали! как-то быстро ⁇ -мо ⁇ нет блин казарма стоп я так не начинал нет ⁇ -мо ⁇ все честно я я так не ожидал вообще Хорошо, стой, чувак, что -то. Давай, Ой, нет, давайте, возьмите, давайте. Что такое звучит так класс? Уже отрядом падают. Как-то Блин, ну... делать нужно, друзьям, помогите. Мясо. Еще война, с Еще вот это вот, не знаю. Третий отряд создаем. Жаль, что нельзя больше отрядов как-то сделать. Ах, ну ладно. Давайте атакуйте на них. Атака. Давайте. Да, давайте помочь. Они что-то строят. Манку не... Не, блин. Ха -ха -ха. Ого! Блин, ну стоп! Подождите, куча, блин, лучников. О! Это жутко. Блин, откуда ж я знал? Давай, Близь, а главное тут, конечно, точка расставить, потом уже куча воинов призвать. Как нам сражение идет, Пом Помощь нужна думаю что можно а -а -а, ладно иду Ё-моё, что же мне делать а отряд новый ладно. тоже чувак я тут тоже один потерялся так идем сюда вот потихоньку потихоньку ладно, ладно. потихонечку сядут и давайте меняйтесь и воюет так можно так кстати еще телепортироваться что прям может захватить так берем друзья основолоченька вот он говорит типом на потом военно уже а как-то заканчивается это очень плохо но ну, это еще не все в нужно еще генераторы поставить okay. okay, well. все все друзья друзья вроде бы так брать нужно так брать нужно атаковать теперь с этой стороны не сжимать теперь их нужно так нужно еще воин как понимаю казармы блин вы скоро тут все иссякните кстати то кстати логичная тактика забрать эти все ресурсы себе вообще сейчас говорит уже все максимум берем этих гигантов мне еще не нравится и лучников. все какие герои, которые не любят медленных жителей. Давайте лучников, ганкость получится. давайте одну. давайте Куам. Куам. я уже научился играть, смотрим. вау. атаковать. а это мои лучники, а это все, друг. все выполнено какие у меня были карты кстати а у него был, кстати легендарную голем говорят что это сама лучша карта а не верю возможно да я тоже себе не использовал голем нужно потом его использовать до конца игры игры так еще один шмадер который не видел это был чувака не помню какой зовут блин в общем еще одна победа фук это было жестко я прям по скорости хотел обогнать его и захватить все эти данные очень рассказал о новой игре новым героем получилось видео также новая тактика скорость так еще скорость на риск вы же подписано макса риском в интернете можете найти пока подписывайтесь класники что там чего так потом что-то прокачаем два дня а я что один день пропустил ладно в принципе даже эту штучку не использую легендарного персонажа кто самый легендарный не знаю не знаю пиши в комментариях каком без мне персонажа выбить нужно обязательно пиши. всем удачи всем пока